Знамя, которое здесь сохранили местные жители да. сохранили Люди и отдали нам Благодарны нам Встречали с цветами да, да, да. нас, с цветами обнимали Плакали, очень ждали Очень ждали, ждали. Если бы знали, как мы вас ждали Господи, мама, мама, мама, мама. Спасибо вам большое Спасибо. И колесики раскрашивали, и, и гусеницы разукрашивали. Они из него, его куколку черти какую сделали. Угу. Вообще уродство такое жуткое. Ругались люди. Я лично ругался. Угу. Ну думали, я вижу вас, да. да, даже. да думали, что меня заберут, не, не, не забрали, не захотели связываться. Угу. Потом перекрасили в темно-зеленый, но он стоял, звездочку закрасили, номер убрали. А вот это вот они его своим танком. Отсюда как-то стащили, uh -huh. даволокли вон туда, вон вон туда, хволо кому вот так вот следом за, за танком. И, та, и там кинули оставить. Так что поставьте на место нашу машинку. <звы> <звы> все, классно. Так это действительно все. сохранили. Так, это так, бомба. Все, так. Красный. Почему так вот решил? Как, Флаг Победы. Флаг, Флаг, Флаг победы, победы, да? Победа. А что ты его сделал? Ну, кусок материи нашел дома. И сделал uh -huh. потому что ну для нас это победа реально потому что ну а как по другому да, меня вот мы сегодня первый раз, но мне вот рассказывали, что действительно люди прям ждали и встречали и радуются, вот как наверное нигде а почему вот так вот в Лисичанске ну, такая вот прям атмосфера дружества? Uh -huh. потому что отсюда все как бы начиналось ага uh -huh. отсюда все начиналось uh -huh. Очень надеюсь, ждали, потому что для нас вот эти вот все бандеровцы, это для нас не герои. Uh -huh. А для них это было символ, я знаю, кто был. Они на него молились, а мы не молились, наш вот, Владимир Владимирович нас yes. спас. А как тебя зовут? Антох. Антох, слушай, а как уживались ты все-таки разные такие диалоги, у бандеровцев одно, вот как вот приходилось вот это время Прятаться. здесь? Прятались? В основном них, ни с кем не разговаривали, ну разорвали тем, кого, с кем, кого ты знаешь, кому доверяешь, а так э, с отдельными людьми не, не общались, просто не разговаривали на эту тему. То есть. Угу. Короче, прятались, считай. Ну, ну, ну. ну. Вот. Слушай, а что с телевизионной башней там, не слышал, что как ее? Взорвали. Неделю назад, да? Да, где-то так. И 8, может 10, А ее взорвали укропа получается? Да. Зарушили взрывчатку под башню, он повыворачивает Ага. И подорвали. И на следующий день подорвали там насосную станцию. Еще и насосную, да? Да. То есть они понимали, что уходят, видимо, да, и начинали уничтожать, чтобы да. вот не досталось нашему. потому что тут же связь можно телевидение ну, сразу нет, восстановить, да? Конечно. Супер, блин. Это 40, это 40. Да как фамилия твоя подпишу Соловей. в титрах? Как? Соловей. Соловей, да? Лисичанск – это город, который очень удивляет, по-доброму. И вот его только что освободили, и мы видим, что местное население, люди, они не ждут, когда им уберут город. Они выходят и подметают улицы своего любимого города. А как вас зовут? Сергей. Сергей, э, на самом деле удивительно. Вот вы еди единственный, пока я кого встретил, который вот берет уже и убирает город, не ждет, когда э, начнут там кто-то придет убирать. Почему? Правильно. А я здесь работаю, да? всю жизнь проработал на этом рынке, а кто будет, кроме меня, убирать? Угу. Надо убирать. А ну, как по ощущению, город можно вернуть к жизни? Конечно, можно, если постараться хорошо. Конечно, город можно вернуть, так это ж свои же по своим же и били. Угу. Вы думаете, что это россияне побили? Нет. Это били свои и свои же били. А значит не свои они, раз так получается. Ну откуда я знаю, свои они, свои Но, набрали армию, взялись своими, да? Да, набрали армию нафиг и это самое. Уничтожить город и все, как рубежно уничтоженным. Mm -hmm. Как Севердонецк. пока весь не разбили нафиг не ушли, потом пришли сюда, здесь давай бить ничего, теперь не буду. Спасибо, Сергей. Как ваша фамилия представить в титрах, в новости у вас? блин Сергей, Сергей Николаевич. Спасибо огромное. А -а -а. О, ну, хорошо. Конечно, можно все вернуть. Да. да и будем ворачивать. Ну, отлично. Да, и ну, она высоко в небе взорвалась uh -huh. и упала тут, аж несколько раз перевернулась и упала. Ну, жена, жена вышла, хотела сфотографировать, я взял нас свой сфото, сфотографировал. Это uh -huh. а получилось последний кадр моей жены. Ну, а что сделать? Судьба. И вы один дальше живете? Ну, да. Дочка в Харькове учится. Сын в армии нашёлся. Турбой их никто не трогал, они охраняли пустые склады, mm -hmm. нормально все. Просто они же сейчас вообще всех тянут Ну, comme... сейчас Во всяком случае их не трогали, mm -hmm. срочников не трогали никого. Mm -hmm. Было много контрактов, все, но срочников никто не трогал, все нормально было. А вот с 18 мая никакой связи не делал. Mm -hmm. Как нас побили этой электролинии полностью побили, mm -hmm. связь пропала и А в мае он где mm -hmm. стоял получается? Mm -hmm. Ну в Бердичеве. Вот эти получается номера это год начальный, потому что то, которое по Краматорск прилетело, ну, там серия 91. Ты, ты говоришь, что неоднократно наблюдали о том, что они обстреливают и жилые дома, и вот районы. Сейчас так... мы стоим около точки, в том числе. Это вот действительно так все происходило в Лисичанске? Ну вот это украинская ракета, потому что в России такого нету. И все все разрушение, которое сейчас в городе есть. Ну, они между собой, они блядь, с одного завода бьют по-другому, оттуда берут, туда бьют, были в школах, Ш со школы ушли, школу разбомбили, садики, то же самое. Телецентр вот этот, этот телецентр. Подорв... Его, его подорвали, да. его, его не сбили, его подорвали. Угу. Я как бы не против Украины, но, блин, меня снимать, я хотел, хотел заматюкаться. Да я вырежу, если что не страшно. Блядь, этих пидорасов я бы сам бы стрелял. Зеленский, Харистовичей, блядь, вот это вот, все вот это, все вот это блядство. Почему-то, блядь, при Януковиче, блядь, не было войны. Только, сука, стал Порошенко, ну, еще да, до Порошенко, блядь, уже пошла война. И мы сепаратисты, блядь, мы, мы хотим, ну, зачем нам запрещать русский язык? Нам не надо запрещать. Мы, я родился с русским языком, я и буду разговаривать на русском языке. Они, кстати, мы с Северодонецка добрали, они местное население рассказывают, что они вплавь, короче, убегали, раз офицеры, и высекали, вплавь, офицеры короче, сюда, и, а узнали, что мы с Лешем едем, гром и Леша. они отсюда тоже ломанули, короче. Они все хотят, мы чтобы нас взорвали. все, 200 убили. Нет, не дождусь. Мы нормально думаем головой просто, и потихоньку Конечно. работаем. И сейчас мы, сейчас день завтра, смотр строевой, и все, мы вперед идем ДНРу помогать. нас пацаны в ДНР ждут, да, да. очень ждут. Мы им поможем, приедем, он слежем все, Так что Донецк будет, мы с вами. Донецк мы едем к вам скоро, сейчас будет этот все. Краматорск, Славянск, да, мы все да, заберем, да. все, ребят, все заберем. Все области, все абсолютно заберем. Все будет на Все наше, 24 наше, области, наше. мы заберем все. Все будет наше. Все будет наше. Ром. Ты же сам Лисичанский получается? Нет, он же Я, я, я, Отец, я он Луганский. с Луганский, Я с Он с я с Алческой. Не, у нас с нами ребята, кстати, идут. Один у меня боец с 46-го года рождения. Лисичанска. Вот. С Лисичанска местный. С 46-го, в 14-го ушел на войну. Да, да, да, да. И все, он в ДНР воевал с нами. И теперь с нами, говорит, Лисичанс, домой хочу, все. Мы забрали, я ему обещал. Обещал, все нормально да, теперь. Все, сейчас его везем домой. Буквально, сейчас еще 30 минут, 8, мы его домой. На квартиру. Да. Да. Да. 8 лет не было, человека почти 9. Уже. Но идеи у, не у него не было. Не можно как-то пересечься. Но ехать к нему а, надо. Хочу, ехать к нему он у нас там на точке. Там а, на так точке. Так. Если а, возможно, можно. Ребят приезжать. пока да, отдыхают, да, потом уже да, по, хорошо, попозже да. пересечемся. Тогда нормально. И укропы сейчас вообще уже бросили воевать? Бра бросают себя. все, уже бегут, как и этот сам. Нет. Духа бегут. у них сейчас нет. Дух Идея, сломали. которая сломали. у них была, оказалась ложной, потому что их же руководители просто-напросто бросают. Скажем так, то, что у нас внутри, это заложено изначально. Это русский дух, русский мир, который изначально был, есть и будет. И то, что у нас в груди, оно сейчас восстанавливает справедливость. И победа мы за, будет за нами. а мы, штурмовики. Нами. мы штурмовики, мы да. дальше пойдем. Ну, нормально, нас люди встречали тут цветами, да. это классно. Камеры не было просто, чтобы это все снять, это было классно, приятно настолько, я вам передать не мог, просто, как колонны шерстили. Да, ждали, шристики. ждали, ждали, несмотря а не на, на то, то что удали, и сколько душили. Вцепились, душили. вцепились. женщины нас вцепились, и говорит, не уходите, только вот так вцепились. Да. Это, это, о, это передать словами вообще невозможно. Это так что невозможно, невозможно. победа словами. будет за нами, наше дело правое. Канал Лешева, подписывайтесь, ставьте лайки. Итак, давайте приставить позывной. Я Гром, командир третьей роты. Я Лешей, бывший командир третьей роты. Два командира третьей роты. Мы просто вдвоем двигаемся. Спасибо.